Всем привет! Известная украинская певица Джамала, которая не так давно вернулась с отдыха с Египта, станет мамой во второй раз. Радостную новость она сообщила на своей странице в соцсетях. Так исполнительница и ее супруг, бизнесмен Бакир Сулейманов, вскоре во второй раз станут счастливыми родителями. Новость о грядущем пополнении в семье появилась на странице Джамала в Instagram. Девица опубликовала фото, на котором запечатлены с любимым и их сыном, Эмиром Рахманом, которому в марте исполнится два года. Джамала на фото нежно держится за округлившийся животик. Будущую мамочку уже успели поздравить с грядущим пополнением на официальной фан-странице украинского Евровидения в Инстаграм. Напомним, что 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. В конце ноября 2017 артистка подтвердила свою первую беременность, а 27 марта 2018 года исполнительница родила сына, которого назвали Эмиром Рахманом Сейдбекиром Аглы Сулеймановым.